За мной — апартаментный комплекс «Астория». Знаете, почему я сюда приехал? Здесь просто шикарнейшие условия по ипотеке от застройщика. Полноценная двухспальная кровать. Здесь у нас будут тумбочки, здесь а, светильнички. И целый год ежемесячные платежи застройщик сам лично из своего кармана а, выплачивает вашу ипотеку. Апартамент ваш уже работает он уже растет стоимости, он уже дает э, доходы. Друзья, коллеги, приветствую, меня зовут Илья Шамшин, вы снова на канале Сочи ЮДВ. Друзья, и сейчас у меня просто уникальнейшая возможность э, начать видео с э, подогреваемого бассейна. Да, здесь воды нет, она будет налита где-то месяца, через полтора-два, может быть, чуть раньше, но, друзья мои, но ну, когда такое счастье повстречаешь? Крайне редко, друзья мои, мы находимся в Сочи. Район у нас Новый, Сочи, вы все его прекрасно знаете, это переволок Рахманинова. Да, море здесь идти сколько идти да ты да пять минут просто максимум до, до моря все рядышком все есть друзья но я приехал станет не за этим а, я приехал немножко за другим за мной апартаментный комплекс Астория знаете, почему я сюда приехал? Здесь просто шикарнейшие условия по ипотеке от застройщика. Я вам сейчас все подробненько расскажу. Друзья, более подробно мы поговорим с вами насчет ипотеки, но сейчас давайте познакомимся с комплексом. Я вам покажу, как он выглядит, что у нас есть, чего у нас нету. В общем, начинаем. Друзья мои, вот так выглядит комплекс. Отсюда у нас заезд, вот главный заезд. Вот так выглядит комплекс. Едем дальше. У нас здесь ресторан достраивается на 60 посадочных мест, друзья мои. 60. Вот здесь у нас озеленение уже прошло. Там у нас парковка зона барбекю. Там печка стоит, вон видите. То есть там, там тоже можно жарить мясо, все что хотите. Друзья мои, фишка этого комплекса, это у нас подогреваемый бассейн. Он у нас выглядит именно вот так. Вот посмотрите, какой он большой, нарядный. Воды в нем еще нет. А, друзья мои, напоминаю, что бассейн подогреваемый. То есть в нем можно отдыхать круглый год. Неважно, летом или зимой, всегда в нем будет одинаковая температура. И, кстати, красивое соседство рядом. Друзья, средняя площадь апартаментов у нас здесь порядка 18 квадратных метров. То есть от 18. Есть еще меньше, но они проданы до 14 квадратных метров. Друзья мои, от 18 мы с вами можем скайпом рассматривать. Это 9911. Минимальная позиция, которую можно забрать у застройщика. Друзья, а сумма в договоре у нас полная. Это готовый апартамент. Мебель, техника, все есть. Единственное наполнение это ну, 1150-200. там текстиль, там ложечки-вилочки, там полотенчики, колактики, халакти вежелочки. Ну, то есть, по мелочи. Дальше, друзья мои, идем. У нас уже в январе запускается полностью объект. То есть в январе сюда уже будут заезжать гости. Друзья, это а, центральный район Сочи. Здесь нет сезонности. Кто бы чего не говорил, здесь сезонности нет. Давайте сейчас вместе посмотрим, как а, выглядит готовый апартамент. Ну как готовый? Плюс-минус готовый. Понятно, что сейчас еще стройка только финалится. Друзья мои, вот что можно здесь купить за 9 900. Это 18 квадратных метров. У нас, понятно, работает все через карточку. Карточки здесь не было. Пришлось свою карточку сюда вставить. Но дело не в этом. У нас здесь шкафчики. Здесь будет шкафчик стоять, пока его нет. Вот это все будет закрываться кондиционер. Понятно, кондиционер. А, санусел. Не самый большой, друзья мои, но это санусел. Он есть, и это не может не радовать. А, шкафчик. А, полноценная двухспальная кровать. Здесь у нас будут тумбочки. Здесь светильнички Горят, не горят? Нет, не горят. Ну ладно. Папочек включит. Вот здесь будет какая-то штучка красивая. А, что, двухспальная кровать. Здесь будет тумбочка. Здесь у нас будет телек. Телек еще нет, друзья мои. А, и вот такой у нас с вами вид на зелень. Вот, пожалуйста, собственно, у нас зелень. Вот так здесь все а, выглядит. Вот там у нас заезд. А, вот здесь у нас ресторан. Здесь будет прям вкусно, прям вот недорого. Прям скайпом, брат. Вот все здесь оно и будет. Хорошая территория, друзья мои. Вид на зелень очень даже неплохой. И номер, в принципе, тоже достаточно неплохой. 18 метров для него более чем достаточно. Друзья, и теперь давайте подробно поговорим, что же такое нам делает застройщик. Для чего он это делает, для кого он это делает. И какой вообще в этом смысл собственной ипотеки, которую платит застройщик. Давайте начнем более откровенно разговаривать насчет аренды. Понятное дело, то что у нас апартаментный комплекс только финалится. То есть, когда он запустится, он еще не будет давать вам доход. Вы все это прекрасно знаете. Какое-то время нужно на раскачку. Но застройщик а, сделал акцию буквально на 2-3 апартамента, не больше. Он сделал акцию. И мы с вами можем купить апартамент с первым взносом или без первого взноса. И целый год... Ежемесячные платежи застройщик сам лично из своего кармана а, выплачивает вашу ипотеку. Договора, а, обязательно все это прописывается непосредственно перед сделкой и, или во время сделки. Друзья мои, я... Вот сколько работы в ипотеках, ну, все прекрасно знаете то, что в ипотеках я шарю, действительно, я шарю в ипотеках. Разные банки, разные сделки. Но, друзья мои, чтобы такой нам застройщик сделал, что он будет целый год платить наши платежи, такого не было. Это просто нонсенс, нонсенс друзья мои. А вот этой ситуацией нужно воспользоваться. Смотрите, во-первых, вы за год никому ничего не платите. Ну, то есть, вы платите, то есть, за вас застройщик платит апартамент ваш уже работает, он уже растет в стоимости, он уже дает э, доходы. Друзья мои, ну скажите, что это плохо, да это отлично. А, тем более цена входа 9, 900, ну пусть 10 миллионов там без копеек. Друзья мои, за действующие апартаменты комплекса, поймите, э, вот поверьте на слово, это не так уж и много, как э, могло было быть. Друзья мои, вот этой ситуацией нужно воспользоваться. Я сейчас еще погуляю, погуляю по комплексу, покажу вам, что здесь есть, чего нет. Но поверьте на слово, вот эта ситуация работает именно на вас. Друзья, а теперь я вам расскажу, какой, собственно, в этом смысл, что мы можем с этим сделать и как мы можем вот эту ситуацию перетянуть на себя. Короче, мы с вами берем, одобрим ипотеку, допустим, Сбербанк или альфа Банка, разницы нет никакой абсолютно. Мы с вами забираем апартамент без первого взноса, вообще без денег и год. Целый год застройщик нам платит ипотеку. Что мы делаем по итогу? Проходит год, мы с вами апартаменты реализовываем, получаем с этого. Даже если вы смотрите, даже если мы с этого заработаем миллиончик сраненький или полтора миллиончика, да хрен бы с ним, мы ничего не вложили, мы с вами уже зарабатываем. Почему бы и нет? Друзья мои, поверьте, когда этот комплекс уже будет запущен, когда здесь будут а, дети и взрослые купаться в бассейне, когда ресторан будет функционировать и, и просто ну, вкусно кормить своих гостей, поверьте на слово, этот комплекс а, станет гораздо дороже. У него спрос будет гораздо больше. И напомню, что здесь предложений осталось, но не так уж и много, как и хотелось бы, как, как их было на старте. Друзья, по району, а, район это Новый Сочи, это, знаете, это, скажем так, прям туристическая зона, здесь очень много санаториев, вы все их прекрасно знаете, это санатории Сочи, заполярии ну, целую кучу здесь санаторий, друзья мои, это прям сам настоящая туристическая зона, а, отдыхать летом, просто кайф, а, межсезонье также, вот напоминаю, что у нас середина ноября, друзья мои, середина ноября а, здесь также кайфово, движух здесь есть, жизнь здесь не вымирает, но прям вот прям кайф. Друзья мои, кого интересует ипотека без первого взноса, особенно приобретение объекта недвижимости, в частности апартамента 19 там, или 18 квадратных метров, по которому не нужно делать платежи в течение одного года, друзья мои, вы видите наш номер на экране, звоните, пишите, мы всегда на связи, я готов вас проконсультировать по, абсолютно по каждому объекту, рассказать плюсы и минусы и так далее. Друзья мои. Апартаментный комплекс «Астория». Вот сейчас делает просто крайне выгодные условия для покупки для инвесторов. Павел Николаевич, два слова. два слова. Шикарный комплекс. Под сдачу, под пассивный доход. Это просто... А вот эта история с ипотеками? С ипотеками это одно из лучших предложений. До декабря месяца успевайте. Да, кстати, друзья, напоминаю, это акция работает до декабря месяца. Павел Николаевич врать не будет. Да, это действительно достойный вариант. С вами был Илья Шамшин. До встречи в новых выпусках. Пока!